Друзья, всем привет, с вами как всегда Юрий и канал «Как заработать в интернете без вложений» сегодня мы со своей командой снова плотно потрудились и нашли для вас пять приложений, которые вы скорее всего никогда не видели и о них даже скорее всего никогда не слышали. В общем, ребят, если вам понравится хотя бы одно приложение, обязательно оценивайте ролик лайком, погнали! Ну и, пожалуй, откроем наш сегодняшний топ с такого приложения, как кассовый чек лотереи. Это совсем не лотой и не азартный проект, все достаточно просто и удобно. Загружаете свой кассовый чек, сканируете QR-код человека и выигрываете деньги в бесплатной лотерее, то есть вы сканируете чек, и другие люди тоже его сканируют. И из тех, кто соответственно отсканировал, выбирается победители, и получает общее прессия этих чеков, которые тоже объединяются со всех чеков понемногу, помимо этого их аквалант в виде баллов, и денег вы сможете получать и другие денежные призы в виде подарка, но вывести деньги можете пополнить баланс телефона либо на киви яндекс деньги или просто вывести на карту любого банка на четвертом месте в топе приложение Топ Месси, так скажем, самым популярным, даже не скажем, а так и есть это самое популярное приложение по заработку именно на заданиях, но здесь далеко не скачивание других приложений, вам здесь придется побегать, но это не курьерская служба, скажем, что-то похожее, так как задания вы будете выполнять на улице, вас будут просить фотографировать различные места в вашем городе, и естественно, все это за деньги, даже некоторым, наверное, будет хотеться побегать по городу и пофоткать разные места, и плюс ко всему график тут совершенно свободный, возможно вы будете случайно проходить то место, которое вам нужно и можете его запечатлеть и получить за это деньги, но в целом вам конечно придется попотеть, но зато и оплата здесь соответствующие вам средним будут платить от 100 рублей и выше, за одно только лишь задание вывести деньги сможете на мобильный телефон или на кошелек WebMoney. Середина нашего топа занимает приложение Epi сервис Epi создан специально для тех, кто осознанно подходит к своим тратам и готов получать весомые денежное вознаграждение за свои покупки, а как мы знаем, если сэкономил, значит за работу с Ей при начислении кэшбэка происходит гораздо быстрее, чем с аналоговыми кэшбэк-сервисами, если вы не хотите ограничиваться экономить на покупках и готовы пойти дальше и начать управлять личным бюджетом, то по сути без проблем поможет вам справиться с этой задачей сервис имеет распределять операция по категориям расходов автоматически, что позволяет забыть о традиционном ведении домашней бухгалтерии, лимиты расходов позволяют достигать своих финансовых целей быстрее, а умные советы не дадут вам забыть о покупке, например, корма для вашего питомца, простые и наглядные отчеты, но и категории магазина Кайбиолока и меткам помогут вам составить финансовый план с минимальными временными затратами. На втором месте расположилось приложение Kingdom Самый простой способ для пользователей заработать бесплатно биткоин на своем мобильном устройстве с помощью бесплатного ежедневного крана от вращения колеса удачи от получения бесплатных наград и подарочных карт от видео и опросов общественного мнения пользователям здесь платят за выполнение заданий за просмотр рекламы и участие в опросах различных поставщиков а также за обычное вознаграждение данным приложив является лидером создания поощрений для пользователей зарабатывать деньги в интернете нелегко но по сути приложу Хокингом для заработка денег подходит абсолютно всем она позволяет получать людям по сути бесплатное денежное вознаграждение ежедневно при этом с быстрым и простым интерфейсом и, наконец, первое место занимает такое приложение, как Клик Виорка. Данное приложение дает вам возможность зарабатывать легко, где бы вы ни находились, на парах, на уроках, на работе и так далее. У вас есть возможность стать частью сообщества, просто создайте, войдите в свой аккаунт через это приложение. Задания здесь прям совсем разнообразные: это опросы онлайн, исследования, тестирование приложений, написание и редактирование текстов и прочие микрозадания. Также не забудьте свой профиль, ведь при этом у вас будет больше возможностей вывести деньги можно на кошелек PayPal, но и больше никуда, поэтому это вот такой небольшой единственный минус. А на этом выпуск, к сожалению, подошел к концу, ссылки на все приложения будут в описании, переходите, пробуйте, зарабатывайте, а также не забывайте ставить лайк к ролику, подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. На этом все, всем удачи, пока.